Максим Миллер, Алексей Манчукевич на старте. Мужик это женщины, они так всегда поступают. Врата. Серьезно, не расстраивайся. Стартуют пилоты. Максим Миллер. Счет! Хорошо, неплохо выравнивается. Леша. Макс Миллер при этом едет по правильной, хорошей траектории. Манчукевич после прямых колес полдуги начинает догонять. Хочет показать хоть какой-то парный дрим. Очень большое желание, но полный борщ получается, а не заезд. В исполнении Алексея Манчукевича и в роли преследующего пилота он не сделал. Слушай, они так далеко стартуют, как будто из другой страны едут. Нет. Поехали! Мне передают, что Манчукевич сбил конус на шикане и здесь выезжает за линию трассы. Достаточно простое решение судей будет, потому что Леша Манчукевич в роли и преследующего, и э, первого пилота совершил кучу ошибок, а при этом Максим Миллер готов его преследовать, иметь. Ваши аплодисменты! Макс Миллер проходит дальше, это очевидно. Итак, Максим Миллер и Гедеминас Иванаускас, город Киев, город Вильнюс. Здесь представлены в самом центре города Минска, и EDC, Кубок Восточноевропейских стран по дрифту. Миллер на постановке достаточно быстро далеко ушел. Иванаускас начинает догонять и выезжает за линию трассы. Ну а здесь уже отсутствует парный дрифт как таковой. И Гидеминос, можно сказать, сдался. Пытался еще где-то подогонять, совершил еще больше ошибок. И максимальное преимущество у Максима Миллера. Стартует второй заезд. Гидеминос с первый. Миллер очень близок на постановке. Есть перекладка. Он прямо в базе, в самой скоростной части трассы. Миллер просто красавчик. Перекладка. сидхрон держит базе. Еще раз сидхрон. Давит минуса и, безусловно, один из пока лучших заездов, которые мы сегодня видели. Сделайте шуму! Максим Миллер проходит дальше. Максим Миллер едет первым. У него первая позиция в квалификации. На гул уже был достаточно, по-моему, 13-й, 14-й. Итак, Миллер, постановка на гула в трех корпусах. Начинает чуть догонять, срезает траекторию, Миллер достаточной степени широко, хотя можно было еще больше. Нагула близок, отрабатывает перекладку. И на хорошем тепе ныряет. И о -о -о, выезжает за линию траектории, за трассу задними колесами. Хорошо, что нет контакта с бетоном. Итак, стартует Дима Нагула первый, Максим Миллер за ним. Дима опять начинает делать эту раскачку. Миллер... Не поддается. Посмотрите, как близко до контакта доводит. Есть перекладка. Биллер очень агрессивен, очень старается и теряет контроль над углом автомобиля, пытается выжить максимум, побольше шума Биллеру. One more time! Итак, стартуют пилоты. Макс Миллер и Дима Нагула. ОМТ, верхняя сетка. Близко едет Дима Нагула. Уперекладка. Держи, держи! Есть сыпь, есть, есть сыпь. Я понимаю, что просто на инстинктах Дима в дыму. Поехали пилоты, зона постановки. Миллер на маленьком угле, далеко. Едет прямо, что-то с тачкой случилось. Неужели опять ОМТ? Снова? Что им делает? Дима, хватит! Максим Миллер выиграл и проходит дальше. На старте, наконец-то, и поехали. Максим Миллер едет первым. Генемина с Левицка сзади. Очень маленькое расстояние на постановке. Корпус. Левицко с коррекции. начинает догонять. Заваливается в чуть большие уголы. И фатальная ошибка, которая может стоить его победы в этом заезде. Максим Миллер четко проезжает. Остается... В линии трассы преимущество большое у Макса в этом заезде. Это была ошибка гидеминаса Левицкаса и стартуют пилоты. Миллер остает на корпусу 3. нужно догонять Гедеминеса. Разгоняется постановка. Три корпуса в самой быстрой части трассы. Здесь пилоты замедляются. В середине дуги перекладка. Миллер рядом, корпуса полтора. Сихрон перекладки здесь к Двух пилотов, и у Максима Миллера что-то с машиной происходит Миллер проходит дальше Очень близкая постановка в исполнении двух пилотов Гереминес чуть отпустил Здесь догоняет Завалился чуть в угол, чтобы сбавить степ Отлично, прямо в базе Миллера едет Перекладка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А да, невероятно! Два пилота, два пилота, ноль! Что это такое? Ну что, едем! Гедамин Слевицкая, с первой! За ним Максим Миллер! Очень близко, Мобс! Я думал, будет контакт, он избежал этого, чуть скорректировался, но остался в угле нужном. Здесь опять же близко перекладка. Есть перекладка. И чертул и выехал за линию Генемина Слевицкас. Я думаю, что есть решение судей. Первое место Максим Миллер и 2018. Украина, Киев! На Моторс! Мир!